из натуральной кожи интернет-магазин сумчатый эксперт где купить кожаную сумку очень часто задаются вопросы наши звездочки сумку можно купить у нас в интернет-магазине дело в том что очень важно понимать насколько проверенный или не проверенный продавец я сама лично касалась той ситуации что когда покупаешь сумку или заходишь в магазин, рекомендуют тебе как натуральную кожу. Ценовый сегмент вроде устраивает, посмотришь и очень много сомнений по этому поводу. Поэтому очень важно покупать сумки у проверенного продавца. Мы работаем напрямую с производителями более 17 лет, именно с российскими. Почему? Потому что наши производители. И мы с ними работаем, я знаю, на каком сырье они работают, и они меня не обманывают, это точно. А мне смысла вас обманывать вообще никакого нет. Моя репутация стоит дороже. Поэтому мне важно, чтобы вы подобрали для себя модель комфортную, надежную, и были рады покупке, и радовали себе не один день. И для нас, для девочек, очень важно радовать себя. У нас не так очень много радости в жизни, особенно в сегодняшнем дне, поэтому... Если есть какие-то вопросы или сомнения, обращайтесь мой номер 8904-436-0956. Описание всех сумок всегда оставляю внизу под видео и размеры в том числе. Всегда можете вопрос задать. И там же есть все контакты наших всех подключенных страниц, где мы есть, что мы есть. Можно посмотреть фото, картинки и видео. И также можно вопросы задать непосредственно здесь под видео либо мне написав непосредственно WhatsApp, вайбер telegram так вот подобрать комфортную сумку всегда можем поможем мы вам это может быть фото или видеосвязь какой-то запрос под вашу жизнь под вашу деятельность чем вы занимаетесь и мы подскажем вам предложим какие-то варианты исходя из этого согласуем какие-то вещи по отправке и я думаю что всегда можно найти компромисс то что удобно то что комфортно именно для вас и для вашего образа жизни в связи с тем как вы увидите быстро вы бегаете или размеренная ваша жизнь и конечно очень много зависит от работы которую мы зарабатываем в наши деньги. либо мы домохозяйки красивые и такие все классные и сидим дома и нам занимаемся домом детьми это тоже очень важно поэтому важно понимать Какую ты хочешь сумку – модную, удобную, трендовую, которая вся такая, фильдиперсовая, либо практичную, удобную и комфортную для своего образа жизни. Наиболее продаваемые сумки – это сумки, которые трендовые, наиболее модные, то есть их продают по высоким ценам, завышенные цены от брендов, от производителей. Либо это сумки буржуазные. Буржуазные сумки, это те, которые держат форму, это в основном классика выдержанная. Либо это сумки-мешки, мягкие, стиль боха, свободный, расслабленный, классический, спортивный, кроссбоди, шик, полушик. В общем, исходя из этого, можем вам предложить некоторые модели сумок. Например, мягкая вот такая сумка. Это сумки показывают полностью все из кожи. Кожаные ручки, кожаное дно, хлястики, ремни, все вставочки. Это все натуральная кожа. Кожа российских производителей. Это не фикция, не прессовка. Сумка из цельнокруйного что такое, Это крупный рогатый скот в основном. Да? Вот, вот такие срезики. Тут видно, что это кожа. И по, по, по тактильности, и по ощущениям видно тоже, что это кожа. Цвет баклажан и белый. Вот такая моделька, которая регулируется. И можно носить ее на длинном бремя. Вот так. Либо это короткая ручка. Длинный снимается, так как он на карабинах. Носит на плече. Через тело на плече. В ладонь или на локоток. Так как удобно именно вам. Сумка по наполняемости довольно вместительная. Сюда войдет формат А4. Сзади карман на молнии. На передней стеночке вот такое декоративное колечко. При неполной наполняемости сумка вот так заминается. Получается форма мешочка. Внутри сумки... Перегородок нет, потому что очень многие говорят, что не хочу с перегородкой. Есть вот такой карман и карман на передней стенке, на молнии. Вот такая вот сумка. Цена этой модели 3500. Напоминаю, подписчикам канала скидка 10%. По таким ценам вы сумок именно хорошего качества, но ну, я точно знаю, что найдете, но... Очень сильно постараться нужно поискать, да? Сумок из кожи много. И они все разных форматов, разных цен. Есть вот такая красивая. Смотрите, какой цвет. Обалденный просто. На камере практически тот же цвет, что и по факту. Это то ли баклажан, то ли такая темная фуксия. Очень красивая функциональная модель. Дно. По бокам кармашки. Функциональный с обеих сторон. На задней стенке карман на молнии обратите внимание, как она отстрочена. Настолько все сделано капитально. Кусочек кожи, как полагается. Вот так. Это фабрика Город Киров Варвара. Они сейчас практически сами не продают, они производят и передают сумки в производство посреднику. Посредник продает уже их оптом. И цена, конечно, ну никак не такая, какая у нас. То есть, сейчас сумок закупки. Этих моделей как раз и будет 3000 от производителя. А у нас это продажная цена для вас, звездочки. Вот такая красивая сумка. Очень удобная, модная. Она не выходит из моды, потому что вот такие мешки мягкие. Это классика. Можно носить и с классической как бы одеждой, и со спортивным костюмом. И с платьишком будет хорошо смотреться. под платьишко. У нас есть необыкновенно красивая модель. Вот такая. Это Галантея, Белоруссия. Цена этой сумки 5 тысяч. Подписчикам канала скидка 10%. Очень качественно выполнена. Кожа здесь идет необыкновенно красивая. Смотрите, какая она вся фактурная. Галанты, если кто-то сталкивался с белорусскими сумками, то знает, что это не просто бренд, а это супер качество. Шикарный подклад, карман на молнии и на передней стенке кармашек. Вот такая красотка. Здесь есть длинный ремень, который цепляется наискосок. Покажу еще парочку классических моделей. Моделей, в принципе, очень много, все не покажешь. Если есть желание какие-то модели конкретные посмотреть, вы напишите мне, с сниму. Вот такая кроссбоди есть. Полностью вся кожаная. Серый красивый цвет с кружевом на цепочке. Ручка снимается при желании. Внутри вот такой один отдел. Высота ремня не регулируется. Цена этой сумки 3,300. В этом же материале, в этом же кружеве есть еще парочку моделей. Вот такая классическая. 4,800. С заделки с красивым синим. Внутри перегородок нет. Это форма полукруглой такси, да? Она тоже никогда не выходит из моды. Очень красивое кружево. Оно такое серебристое, как с напылением идет. И очень приятное на ощупь. Есть вот такое кружево. Более классическая выдержанная моделька. Серый здесь цвет посветлее, поспокойнее. кожа покажу, прям какая здесь мягенькая. Вот это прям кожа. Вот такая прям она. Цена у нее 4,100. Три входа есть длинная ручка ремень на задней стенке кармана нет есть еще вот такая классика выдержанная это бежевая сумка а, с бежевым лаком подлаченная кожа очень красивая шелковистая прям прям шелк с крокодилом прям теснение крокодил, это все кожа вот такая вот красивая модель и цена этой сумки 4 700 есть сумки и подешевле вот такая например это сумка производства Россия фабрика Соло цена этой сумки 3000 есть еще модельки сумочек цена которых 3000 например вот это покажу еще вот это классика выдержанная прям Красивый красный, красивый деревянный, прям коричневый, ореховый такой как структура. У него здесь мяточки вот такой, прям мягкая кожа все мягкая-мягкая. Очень красивая сумка. Посмотрите, какой слой кожи здесь. Вот такая красота. Ну, в общем, есть еще выбор сумок. Так что, если есть вопросы по каким-то конкретным моделям, что хотели посмотреть, Sweet